Во, вижу. Блять, ясно, я, наверное, слышу его. Я не убил. Подожди, а этого чела не я что ли убил? Марш. Или как? Что, блять? Подожди. Может, а этого чела как раз другой убил похоже. Вот там, короче, блять, тушу. Угу. Тут еще машина. У меня. Во, вижу. Блять. Не знаю, попал я по нему. Сука, сложно с этой попадать, непонятно. Попал, попал! Я Убил. по нему тоже попал. Ты не выликсовывайся, просто. Если есть граната... Я его сбил с ног одного. Он на нижнем этаже был. Если там есть на верхнем, то прикрывай меня. Не вижу. Блять, я застрял. Легу. Он где-то был на нижнем этаже, его могут поднять. <связать> Снес. Снёс. Это Ой-ой-ой. Поднимай, поднимай, срочно. Бля, броня просто в мясо. Это втолка крутая вообще, мне понравилась. Уже забыл про него. <связать> О, вспомнил? Это он? Это он? Он где-то вот здесь ты стреляется, ты, ты, ты. прям вот за меня очень близко. А, он, просто, он с тобой стреляет А, это, это дикой! Это, это он граната! Дик... А, это он, типа, ну, вот, А, я не знаю, у меня тоже какой-то есть дикой, походу. Да, у меня тоже это дикой. он. Нет, это дикой. Мой. Он, он, он, он в одном доме со мной сейчас находится. Вот он! Убил! Блядь. А, молодец. Он просто лег. Я его добил. Его очень неплохо и много лута. он его не вынесет. На тут мир. На тут свет. На тут мир. мир. Блять, его друг. Слава, слава, слава! Стал, нет ну, по мне быстро. Нет. Заделал. Не знаю, блять, вот он в лесу ходит. бежит. Убил. Ну, сбил с ног. Плохой идея было взять эту аптечку, но мне не нравится. Да, пушка классная вообще. Только сейчас его тиммейты прибегут. Вот один из них, кстати, уже. <плёк> э, День, тебе плохо? Помогите. Ну, я смотрю, смотрю. Э, Блять, её... я в не вызвал, а ты Мгновенно. Она лежит там. А нет. Я выиграю. Хуя. Ахуя. А второй уйдет. <свят> да я заебался. Ну а. зря, бля, зря. Да, это а, не уезжает просто. Да, сейчас развернуться и надо поздно. <свят> Забью тебя. Хотя зона через две минуты пройдет. Тебя убили! Меня я Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Да, сейчас развернуться и дадут там без. Ой, зря, бля, ой, зря. Да блять, патроны закончились.